Приветствую всех! Меня зовут Максим Ефимагин. Добро пожаловать на презентационную страницу моего курса ⁇ Денежный смартфон ⁇ Сегодня в мире практически чуть более 4 миллиардов взрослого населения пользуются смартфонами. Это благо цивилизации в большинстве использует в основном как обычный телефон для звонков и общения. Кто-то, благодаря ему, ищет какую-либо информацию в интернете. В частых случаях смартфон для многих выступает в роли фотоаппарата или видеокамеры, кто-то с помощью его общается в разных социальных сетях и мессенджерах или даже просто играет в онлайн игры. По статистике около процентов из общего числа владельцев смартфонов использует его как инструмент для заработка. Это ничтожно мало и это факт. И мало кто задумывался, что у него в кармане или сумке Лежит мощный инструмент для получения прибыли, и не использовать его в этих целях – это называется преступление по отношению к своему финансовому благополучию. В своем курсе «Денежный смартфон» я вас познакомлю с сервисом, с помощью которого вы с легкостью можете зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц, имея при этом только ваш смартфон, и выполняя нетрудную интересную творческую работу. Благодаря этому сервису в день можно выполнить от двух до 5 заказов и выйти на доход даже более 100 тысяч рублей в месяц. Я сам лично применил этот метод заработка на практике и в течение чуть более одной недели заработал почти 20 тысяч рублей, потратив на выполнение работы менее двух часов в день. В самом курсе в одном из уроков я в режиме онлайна, без всяких скриншотов и фотошопов покажу вам как всего за один час я заработал одну тысячу рублей просто взял заказ выполнил его за 20 минут с помощью смартфона передал работу заказчику и получил за работу свое вознаграждение если получилось у меня то не вижу причин почему не получится и у вас это абсолютно новый трендовый способ заработка курс заточен именно под новичков все возможные технические трудности досконально разжеваны в курсе. После изучения курса и внедрения полученных знаний и навыков на практике, вы в течение нескольких минут сможете заработать свои первые деньги. Работа не отнимает много сил. Более того, она интересная, творческая и очень прибыльная. С большей долей вероятностью вы сейчас смотрите это видео с ноутбука или с компьютера. Спешу вам сообщить, что данный способ заработка предусматривает не только работу со смартфона, но и с ноутбука, в котором есть встроенная видеокамера, или даже стационарный компьютер с веб-камерой. Однако смартфон, он более удобен для выполнения заданий, за которые вам будут платить хорошее вознаграждение. Из обучающего курса вы поймете, что ваш смартфон это полноценный инструмент для получения прибыли каждый день. Внимательно изучите всю информацию под этим видео на этой странице презентации. Увидимся на уроках в моем курсе. Я не прощаюсь, а говорю вам до свидания.